Сданный, готовый, в Адлере, до моря у нас тут каких-то 150-200 метров, своя большая закрытая территория, тихие приятные тона, все это просто восхитительно, можно купить на нижних этажах, можно купить на верхних этажах. Так, давай вот тут тоже свет зажжем, опа а, вот сюда, а что если вот так, Ох, ты, какая штука, Дрюка, ух ты. Подогреваемая, теплейшая вода. С подсветочкой он работает, он действующий. Дорогие друзья, смотрите внимательно. Я сейчас вам покажу куколку, изюминка просто Адлера. Этот комплекс у нас называется Мане. А теперь обратите свой взор, влюбитесь и захотите его купить. Потому что я уже хочу этот Мане лично себе, потому что... Этот комплекс построенный, сданный, готовый в Адлере. До моря у нас тут каких-то 150-200 метров. Своя большая закрытая территория. По сути дела это отель, в котором вы можете купить себе номер для того, чтобы жить самому или же сдавать пассивно, для пассивного дохода. И с этого зарабатывать. Что вы выбираете, дорогие мои? Тут, конечно же, вам решать, моя задача вам сейчас максимально показать. Покажу вам э, минимально дешевые номера и расскажу, что здесь у нас имеется. Конечно же, вот это вы сами поставите на паузу, прочитаете. Моя задача сейчас пойти и устроить операцию проникновения во внутрь нашего комплекса. Теперь идемте, милые мои, минимальные площади здесь 21 квадратный метр, максимальные сколько хотите, 150. Забирайте, Сделайте себе сумасшедшее, крутейшее бунгало. Идете смотреть это произведение. Сейчас будем смотреть и хотеть. Звучит как круто, да? Вечером вы не представляете, как все это у нас удовольствие переливается. У нас здесь есть детские комнаты, у нас здесь есть ресепшн, все как положено. А также своя управляющая компания, которая выгодно будет сдавать вам и уже на данный момент сдает эти номера. Здесь свой ресторан. И, конечно же, конечно же, все на уровне, на высочайшем уровне, как не в лучших ломах, домах Лондона, а, конечно же, Сочи. Так, все это удовольствие у нас открывается, выглядит у нас ресепшн, входная группа. Все весьма пристойно и более чем достойно. Окидывая взглядом, здесь приятно находиться, пригласить друзей и, конечно же, жить самому и вашим близким, издавать. В общем, всегда это все это удовольствие будет у нас востребовано. Давайте посмотрим типовой номер в апартаментном комплексе Мане. Еще раз говорю, здесь можно как самому проживать, так и непосредственно сдавать при помощи управляющей компании, которая у нас здесь действующая, действует и уже сдает. Заходим. Смотрите, здесь у нас все выполнено в очень качественном, красивом стиле сильно хочу сразу же отметить. И когда я смотрю здесь вокруг да около, у меня радуется глаз. Или глаза, как хотите, в общем. Я думаю, вам тоже очень приятно. Смотрите, полноценный, обалденный квадратов 21. 21 квадратный номер. Вот это я замутил, да, закрутил. И сюда давайте возвращаемся обратно. Смотрим, что мы видим. Естественно, здесь у нас есть шкаф. Куда мы складываем все наше барахло, оно у вас есть по-любому, потому что приезжая сюда, вы, скорее всего, в зимней одежде, особенно зимой. Здесь же у нас элементарный чайничек, кофе, водичка, стаканчики. Так, здесь что? Пока ничего. Так, это у нас открыто. Опа, бар. Интересно, что в баре. Бар упакован, мы же в отеле, правильно? Так, вы можете здесь купить, еще раз я говорю, номер. Сами можете здесь купить жить, или можете сдавать при помощи управляющей компании. А это, извините меня, обалденно, да, Уни... универсально уникальный вариант, уникальное предложение, причем все выполнено готовое и на заглядение. Тихие, приятные тона, все это просто восхитительно. Можно купить на нижних этажах, можно купить на верхних этажах, можно купить маленькую площадь, как вот это, можно купить побольше площадь квадратов. Так, тут что у нас загорается? Вот это как? О, все, разобрались. Все, с доводчиками, хорошая кайфа, мебель, дорогая и, конечно же, стильная. Это, если что, так, давай вот тут тоже свет зажжем, Опа, а, вот сюда. А что, если вот так? Ох ты, какая штука, Дрюка! И, короче, у нас, как бы, видите, да, все приятно, все стильно, все дополняет друг друга, обалденно. Еще раз я говорю, разные площади, мало ли вам необходимо. Ну, мало вам 21 вот такого вот квадрата, где я нахожусь, а хотите вы квадратов, сколько вы хотите? Вы хотите квадратов 45, видите? Элемент отопления, ух, горячий. И, конечно же, вот такое большое алюминиевое панорамное остекление. Здесь же у нас стоит вот такая вот мебель, техника, да, специально для того, чтобы вы могли сидеть, наслаждаться видами. И, конечно же, нашим ландшафтным дизайном. Обратите внимание, просто зачетно. Здесь свой собственный ресторан, своя закрытая охраняемая территория. И, конечно же, все обалденно. Соседей вы не увидите. Потому что их не видно. Вы реально в таком вот камерном обалденном отеле. Есть варианты с ремонтом. Есть варианты без ремонта. Тут, конечно же, дорогие друзья, вам решать, что вам приобретать. А моя задача вам в этом помогать. Какой же номер выбрать? Естественно, мане. Система карточная. Отключили, все выключилось. И можете, как говорится, удаляться. Приготовились, давайте немножечко прогуляемся по территории. Представьте, что вместо меня гуляете это вы. Или сидите отдыхаете, вечером кофе распиваете. Я всю территорию сегодня показывать не буду, покажу ее лишь небольшую, малую часть. Но я думаю, и от этого вам это будет очень Превосходно нравится вот это я, отдам. Тихоплет просто. Смотрите, наше прекрасное здание, оно состоит из нескольких корпусов. Будем называть это корпуса корпус Б, и вот там в той стране корпус В. Конечно же, у нас, смотрите, какой хвойный лес. Облагороженная территория, ландшафтный дизайн, здесь белочки скачут, элементы освещения. На полу керамогранит, мрамор, какой керамогранит, мрамор просто. Справа, слева мы буквально практически в диком лесу. При помощи ландшафтного дизайна, сделанного для вас, а также освещаемого в вечернее время. Идемте гулять. Здесь есть импровизированные места отдыха, здесь есть э, детские площадки, элементы освещения. И в целом, еще раз повторюсь, здесь у нас территория это 1,2 гектара. На Первой береговой. Прекрасное сочетание. Это действительно выполнено специалистом. Не так, не от балды. У нас в городе Сочи зачастую кто как хочет, так и не дурочат, знаете, да? А здесь так нельзя. Нет, здесь все как бы согласно плана, все согласно архитектора. Архитектор сказал, так надо. Значит, так оно и быть посему. Вот так было и сделано. Еще раз идем, прогуливаемся. Мане открылся, Мане запустился. Свой собственный ресторан со своей шведской линии, свой собственный бассейн, детская площадка, детская комната, консьерж-служба, ресепшн, холл, парковка. В общем, это инфраструктурно богатый Красивейший объект, которому на данный момент в Адлере нет. Также еще раз я говорю, можете купить себе просто помещения, апартаменты и жизнь здесь. В то время, когда вы сюда приезжаете, вы э, живете. В то время, когда вы уехали в свой региончик, ну, мало ли, да, там, э, не все имеют возможность жить всегда в городе Сочи, э, ну, вот в этот момент вы это все сдаете. Здесь у нас свой собственный бассейн, сауна. Мы до нее сейчас, дорогие друзья, доберемся. Покажу вам это произведение искусства, потому что оно божественно. Так, дорогие уважаемые, естественно, у нас должны быть правила посещения бассейна. По причине того, что, как говорится, с сдуру можно кое-что сломать. Я думаю, вы более-менее в курсе. Начинаем. Попадаем на территорию нашего комплекса. Естественно, вам тут выдаются полотенчики по необходимости и халатики. Но я думаю, в халатиках вы и так сами придете. Далее оборачиваемся и получаем удовольствие. Удовольствие... Вот такого вот масштаба. Там наверху у нас летний период, когда, естественно, будет очень много народа. Планируется, что будет лобби-бар, там или, как он правильно, бар. Я это все называю очень просто. Алкаш-бар. Сам часто нет-нет туда захожу. Обожаю я коктейли. А воду я сейчас потрогаю. Ну-ка, давай посмотрим. Это детский бассейн 0,55. Так. О, ну, прохладное, честно хочу сказать. Давайте-ка потрогаем вот здесь. Так, тут и два глубина. Ух ты! Подогреваемая теплейшая вода. С подсветочкой он работает, он действующий. А, -а, а в эти случаи хочется купить меня здесь. Я вообще хочу везде купить. Вот во всех этих комплексах вот подобного достойного уровня я хочу купить. А вы хотите купить, дорогие мои? Естественно, здесь все работает. Так, кнопочка. Ёкрный бабайка. Заработал. Выключаем. Ничего не понял. Не выключается. Ладно. Время пройдет, оно выключит Вот здесь еще у нас дополнительные элементы. Это противоток. Глубина 1-2 метра. Санузлы. Видеокамеры. Мало ли, как говорится, да, чтобы вы спокойно могли на территории комплекса оставить свои вещи и не бояться, что у вас это упрут. Вот здесь у нас будет небольшая сауна. И вот отсюда будете наблюдать за своими родственниками. Вот этот подогреваемый, тот что-то не стали подогревать. Скорее всего, та часть у нас тоже подогреваемая. Но просто, просто, судя по всему, ввиду того, что на дворе январь месяц, детишков на улице поменьше, не стали они греть детский бассейн. В принципе... Я думаю, они не ошиблись. В общем, я думаю, вам уже нравится, потому что мне нравится, а если нравится мне, значит, по-любому, и вам. Так, вот это вот удовольствие, интересно, как включается. Любитель, я всякие ручки шаловливые, кнопочки понажимать. А, вот. Ничего не Отключено. Да, вертушки, водичка и детишки. Тихо, тихо. Там тоже как-то включается. Но это мы у спасателя можем спросить, если есть необходимость. Так, вот эта штука дрюка тоже как-то должна включаться, где-то отдельной кнопочкой. Этим я не буду сейчас баловаться. Я думаю, суть додела, и так вам понятно, дорогие мои. Мой номер 8-918-880-0747. Здесь продаются номера. Цены у меня есть от 14,5 миллионов рублей. И я вам еще раз хочу сказать, это красота. И эта красота может быть уже вашей, включая всю эту инфраструктуру нашего сумасшедшего комплекса МОНЕ. Жду вашего звонка. Номер знаете, не стесняйтесь. Не забывайте комментировать. Все мои э, видео выпуски, видеоролики, э, как их еще иногда называют мои уважаемые подписчики, там это репортажи. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться. Жду вашего звонка, дорогие друзья. Обращайтесь за покупкой у нас номера в Манны. Увидимся, дорогие мои. До скорой встречи. Пока. Всего хорошего. До свидания.